Всем привет дорогие друзья, не так давно мы с вами принимали участие в квизе, то есть опросе от Binance CoinMarketCap по монете Tron. Я тогда снимал обзор, выкладывал на YouTube в своем канале, размещал информацию в Telegram. Думаю, что вряд ли это прошло мимо вас. И если принимали участие, проверяйте балансы. Вчера начислили монеты. 306 TRX Я отсюда вывел комиссию 300, 1 трон. Получилось 305 TRX Перевел на Eubit Здесь вот видна дата Время UTS плюс 4 часа Если не ошибаюсь Дальше у нас будет Раздача NFT За прохождение квиз мы с вами получаем шанс Выиграть NFT И у кого нет аккаунта на Binance, пройдите регистрацию по ссылке в описании. Потом переходим по второй ссылке в Google форму. Здесь указываем ваш Binance UID. Найдите в профиле вашего аккаунта. Отвечаем на вопросы. Ответы будут в описании. Продублирую. И нажимаем кнопку отправить. В Telegram у меня еще есть несколько раздач. бесплатные NFT за всего лишь Ввести почту и подтвердить ее. Здесь у нас раздача от нового кошелька. Мультивалютного. С функциями, по-моему, биржи. Переходим по ссылке. Жмем SagenUp вверху. Автоматически пролистывается до нужной нам позиции сайт. Где будет строка для ввода email. Вводим, подтверждаем почту. Готово приглашаем друзей при необходимости по торгам монеты фас на бирже и убит назначена дата 28 июля у нас с вами 4 недели чтобы заработать еще больше токенов я думаю что это уже окончательная дата больше они тянуть ее растягивать не будут